Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Еженедельно мы подводим итоги. В начале недели мы выкладываем в чат закрытый наш список компаний с точками входа. Примерно так вот он выглядит. В основном таблицу это мы используем для поиска фундаментально надежной компании, для формирования портфеля в долгосрок. Ну, а также таблица позволяет еще и таким образом работать в течение недели. Если вам нужен такой список с точками входа, и списком компаний, то проходите по ссылке и подключайтесь к нашему закрытому чату. Так, неделя выдалась волатильной. А, да, список мы выкладываем в понедельник. Вот примерно так это выглядит. Ну, может быть, воскресенье и как получается. Вот так выглядит наш закрытый чат. Так, неделя выдалась волатильной, о чем говорит викс индекс волатильности, он поднялся выше в 18, а это говорит, что рынок непредсказуем, ну, как сказать, менее предсказуем, чем если бы индекс находился на каком-то уровне ниже 18. Ну, здесь он скаканул очень высоко, и портфели в основном закрылись тоже в минусе ну один только портфель собранный э, в конце мая в начале июня он показывает плюс вот ну такой вот универсальный портфель тоже кстати по таблице фундаментального анализа ну и э, одна сделка сработала э, по тем точкам входа несмотря вот на такой непредсказуемый рынок а, сделка по компании tcm э, Точка входа была 120.57, но чуть выше я поставил ордер, чтобы точно убедиться, что пошла вверх компания. Так, ну и вот здесь вот на этом уровне сделка открылась. Мы пошли вверх и очень даже хорошо. Вновь я поставил трейл-стоп, скользящий стоп, который подтягивается на уровне 2%. Вот, Ну и, в принципе, здесь стоп выдержал первое падение. Затем вроде бы как цена снова пошла вверх. Но опять мы видим, здесь резкое было падение. Стоп, в принципе, сработал. Но он сработал чуть ниже. То есть получилось некое такое проскальзывание. Слава богу, что здесь где-то зацепилась цена. Ну и закрылась на 122.72. В принципе, удалось взять 1.8%. Если сказать, то сделка открылась на премаркете где-то прямо... В начале 12 июля закрылось 15, ну то есть за три дня 2%. Вот, остальные сделки выбило по стопу. Вот, в принципе, некоторые даже вообще не открывались, поэтому вот это одна из сделок. Так. Ну что ж, напомню, что мы выкладываем еженедельно в начале недели список компаний, несколько компаний с точками входа в нашем закрытом чате. Так что, если вам интересен этот список, нужен этот список, то подключайтесь в закрытый чат и получайте такую информацию. Ну что ж, до следующей недели. Посмотрим, что там будет.